Салам алейкум, друзья! Вы на канале ProBadminton и сегодня вы увидите обзор самых первых любительских сборов по бадминтону, которые прошли в августе 2022 года в Дагестане. Что ж, не будем затягивать, но сперва с вас лайк, подписка и приятного просмотра! В этой невероятной поездке я снял очень много материала, поэтому монтаж этого видео я откладывал до последнего. Но начнем все по порядку. Итак, состав участников это бадминтонисты-любители из города Череповец, члены клуба Бадминтон-35, а также мощный тренер, мастер спорта Григорий Воробьев. Локация. Небольшой, но очень уютный курортный город Избербаш. Мы проживали на окраине в отеле Изберг, а тренироваться ездили в центр города. Сразу скажу, что участников сбора было немного, но те, кто смог приехать, получили максимум от тренировок. Были и те, кто отвалился в самый последний момент. А правильно ли они поступили, это уже решать вам, после того, как вы досмотрите это видео до конца. Как я уже говорил, мы проживали практически на берегу моря, в 100 метрах от чистейшего песчаного пляжа и теплого Каспийского моря. Идеальное место для того, чтобы купаться, загорать и отдыхать, но поверьте, не этим славится Дагестан. В программу сбора были включены три поездки по четырем локациям. Двух из них я уже был в 2021 году, а что касается двух остальных, тут как обычно, Дагестан меня удивил. И с этой минуты я больше не буду вас радовать своей прекрасной физиономией. Слушайте мой закадровый голос и наслаждайтесь прекрасными кадрами. Утро начиналось с вкусного завтрака и прекрасного вида на море. Некоторые участники проживали в гостевых домиках, две спальни, кухня-гостиная и придомовая территория, где мы иногда по вечерам собирались, жарили шашлык и вкушали местные арбузы. Ну и конечно же бадминтон, две тренировки в день никто не отменял. Наша первая поездка на Сулавский каньон заняла примерно 2,5-3 часа с остановками. На Платона встретил очень сильный ветер, ну и грандиозные виды, конечно же. Далее мы спустились к рыбной ферме. Там же мы и пообедали. Дальше нас забрали два уазика-буханки и по тоннелю, которые относится к гидроэлектростанции, повезли вдоль ущелий к лодочной станции. В один катер мы не влезли, и через 5 минут после того, как мы отправили первую команду, мы уже расположились в нашей лодке. Скорость была сумасшедшая, нашу лодку постоянно подбрасывала на волнах, но поверьте, было весело. Невероятные виды, как будто с планеты Пандора из фильма «Аватар». Пора было возвращаться обратно, было холодно и очень ветрено, но по дороге самые смелые решили испытать себя на зиплайне. вернулись на рыбную ферму, уставшие, довольные и под впечатлением. Вторая наша поездка подразумевала посещение сразу двух локаций. Это Салтинские водопады и древний заброшенный город Гамсутль. Сейчас мы проезжаем село Леваши. Основной вид деятельности местных жителей – это выращивание капусты. Капуста в горах – это что-то необычное. На водопадах я уже был в 2021 году, когда путешествовал на своем автомобиле по Дагестану, поэтому маршрут для меня был до боли знакомый. И вот мы прибыли на водопады. Я сразу обратил внимание, что построили металлические пешеходные дорожки. Очень здорово, когда туристические зоны в Дагестане развиваются. Перед водопадами есть несколько кафе. Лучше заранее заказать еду, чтобы по возвращению сразу можно было пообедать. Так мы и сделали. сезон очень много пропуска. 21 год был видимо очень засушливый потому что я не помню такое количество воды тем более что можно было купаться. И вот мы вернулись сначала, и нам уже накрывают на стол. Обязательно попробуйте местные лепешки чудо. В селе их делают немножко по-другому, чем в городе. После обеда по машинам, и мы уже выдвигаемся на следующую локацию. Что еще было помимо наших сборов и поездок? Благодаря президенту Федерации Республики Дагестан по бадминтону, Ашую Журлаху Абдуллаховичу и директору физкультурно-оздательного комплекса города Сбербаш, Гамиду и Самагамеду, мы провели мастер-класс по бадминтону для детей. В общей сложности на мастер-класс пришли посмотреть около 30 детей, а также учителя физкультуры из местных школ. После того, как завершилась вступительная речь, детей построили рядом с кортом и начался сам мастер-класс. Наш тренер Григорий Воробьев и воспитанник Анатолия Ярцева из Махачкалы начали мастер-класс с легкой разминки. Было заметно, что дети уже начали скучать, но это было ровно до того момента, как пошли мощные атакующие удары сверху. Дальше спортсмены показали игру на счет и тут зрители оживились. После завершения встречи мы установили еще две сетки и раздали детям ракетки. Каждый ребенок решил попробовать себя в новой игре. Также к играм присоединились и взрослые. В течение полутора часов дети играли в бадминтон, и только когда время стало поджимать, нам пришлось отбирать ракетки. На мероприятии также было местное телевидение, которое взяло у меня интервью. Полную версию этого интервью вы можете увидеть вот здесь вот по подсказке, ну а я продолжаю. После водопадов мы выдвинули в сторону древнего города Гамсутель. Наверху вы можете видеть город Гунип, который я посетил в 21 году. Наш водитель пропустил поворот на Гамсутель, поэтому сейчас вы можете наблюдать еще больше красивых гор. И вот наконец мы прибыли на место. До самого города идти пешком километров 5. Мы думали, что поход будет из простых. Был промежуток на маршруте, где подниматься действительно было тяжело даже мне. И сразу возник вопрос, а как мы будем спускаться? Дальше маршрут стал более пологим. Также изменилась природа, она стала более похожая на ту, что в средней полосе России. Блин, ребят, мы уже, конечно, больше часа тут идем, поднимаемся, даже мне тяжко. Но все это вот ради чего. Гамсутль. Наконец-то мы добрались. И возникает сразу первый вопрос. А как тут люди жили? Неужели они ежедневно поднимались и спускались вниз? А как они доставляли сюда строительные материалы и продукты. Ну и все, выше и выше поднимаемся. После столь долгого и тяжелого подъема мы были вознаграждены красивыми видами и прекрасным закатом. И вот тут, как я и предполагал, спуск вниз в кромешной тьме оказался очень непростым. С маленькими детьми сюда ехать не стоит. Но местные жители нашли способ быстрого спуска. Они просто сбегали на большой скорости вниз. Вас почти видно. Да, почти. видно. Почти не Смотрите. Скорпион. скорпион. А, Обалдеть. А он маленький еще. Обалдеть. А, Вы только его в руки не берите, пожалуйста. Он кусается. он жалит. Наконец-то мы добрались в самое начало. Мы очень устали. Мы были голодны. И на наше счастье работало. Кафе. Ну посмотрите, голодные и счастливые. И третья наша поездка это древнейший город Дербент. Выезжать из Сбербаша лучше всего на дневной электричке, так как с утра в Дербенте делать абсолютно нечего. По приезду мы сели в такси и поехали обедать в кафе Токио, что находится прямо возле городской набережной. Почему я выбрал это кафе уже второй раз? Это очень разнообразный интерьер, вкусные блюда с интересной сервировкой, а также умеренные цены и хорошее обслуживание. После обеда мы прогулялись немного по набережной, сели в такси и поехали в крепость на Ринкола. С этого момента я перестаю комментировать, приглушу музыку, для того, чтобы вы смогли оценить атмосферу древнего города. Дают солфи сделать, да? Да, дают солфи сделать, из стали уже. И бани сделана не под русский. Совсем. Поймайте. Все бы подговорил. Все бы подговорил и пошел пешочек. 选择就。 Нормальные, да, такие места? Стой, Походочка от Эта пешеходная улица носит название переулок Мерзы-Казимбека И имеет второе название улица счастливых людей И может быть здесь действительно живут счастливые люди В том числе благодаря таким наклейкам Ребятки, надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. Сбор по абонентону в Дагестане теперь будет проходить ежегодно. Подробности вы увидите вот на этом вот сайте. Ну а с вас, как обычно, лайк, подписка и до встречи.